Еще один пример из первой категории, с относительно как бы несложных случаев для дистолизации, то есть тех случаев, где вы можете относительно достоверно спрогнозировать успех дистолизации, это случай, когда вы будете двигать зубы наклоном назад на нижней челюсти, и когда а, премоляр дистопировал, вот это естественным образом и происходит, что зубы наклоняются вперед. Это вот такой пример тоже на эту тему, да, пациент здесь мужчина взрослый, с хорошим таким ротромолярным пространством, видите, как достаточно далеко удалось поставить мини-винт у пациента. На расстоянии тут практически, не знаю, 8-9 миллиметров от дистальной поверхности 37-го. При этом нужно иметь некое представление, сколько мы вообще хотим дистализацию здесь наклонную получить. Да? Для этого мы как-то будем рассчитывать, сколько места, допустим, не хватает пятерки. Да? Это один подход. Второй подход, как класс по малярам, отличается от первого. Да? То есть, если, например, верхние боковые зубы не собираемся в сагитальном направлении никуда двигать, значит, у нас очень простой ответ. Вот сколько надо переместить 36 назад, чтобы он стал в первый класс, правильно? А если места пятерки все еще будет не хватать, значит, там по клыкам, а по премоляру не первый класс, значит, их тоже надо двигать вперед, правильно? То есть, возможно же надо... Поэтому пружина стоит здесь потому, что часть места должна быть создана перемещением премоляров и клыков вперед, на нижней челюсти слева. Но большая часть места должна быть создана наклоном маляров назад или там опрайт, как это называют по-английски. Окей, в данном случае Мини-винт привел к некоторому расширению, кстати, потому что если внимательно посмотреть, мы уже обсуждали, то совокупный вектор двух цепочек, он все-таки расширяющий, он и нейтральный здесь, понятно? Он немножко расширяющий. Поэтому... Когда пройдем с вами базовый стресс там, во всяких использовании мини-винтов в начнем уже обращать внимание тогда и какие-то трансферзальные эффекты, там повнимательнее. Да? Но во рту это сделать трудно. Это, вот, значит, так красиво, ты смотришь на фотографии, вектор нарисовал. Что ты можно? смотришь во рту, внутри вторым зеркалом, темно, сыро. Конец смены, ты хочешь есть. Следующий пациент давно ждет. Он стервозный, его уже второй раз, третий задерживают. Он уже сдрючил администратора. Ну и так далее. В общем, смысл, что как бы... Для этого есть фотографии, и для этого есть теоретический хотя бы анализ по фотографиям в конце смены <связать> или на какой-нибудь конференции или так далее. Ну, когда вы сможете, потому что тогда вы сможете заметить это, да, если вы посмотрите фотографию, Но ну, для этого надо еще и было сделать так, чтобы мини туда попал. <связать> это же надо так в глотку задвинуть практически зеркало. Ну, здесь пациент спокойный был. В общем, в итоге, да, результат достигнут, пациента… Выровнены эти маляры. Создано место для пятерки. Достигнуто нормальные фиссурно-бугорковые соотношения. Нормализация средних линий, ровные зубы. Достаточно неплохо здесь видно, что большой путь проделали нижние маляры. Да? Потому что если, ну, внимательно посмотреть, там 38-й еще на первом снимке есть, видите? Здесь его уже нету, как вы понимаете, да. Вот, соответственно, получается, что. Маляр достаточно большой путь проделали, но тут никаких чудес, наклонное движение. И оно действительно происходит достаточно хорошо на нижней челюсти. Единственным препятствием для наклонного движения маляров назад на нижней челюсти может быть что? Ну, вот ветвь, восходящая ветвь. То есть там реально было мало места. То есть если коронка, эмаль упрется в ветвь, в картикалку, то она, как бы, конечно, дальше уже не пойдет. Это понятно без меня, но это редко. Это, редко. это давно было давнишнее удаление, если восьмерки было, давнишнее. Там все атрофировалось уже, в принципе, маленькая ретромалярная область была, в принципе, маленький рост в области угла нижней челюсти происходил потом. То, в принципе, иногда такое бывает, что там некуда просто дистализировать. Поэтому в любом случае очевидные вещи, прежде чем начать что-то дистиллизировать, убедитесь, что там есть куда дистиллизировать, да? что там есть место, что там нет ветвь уже и так далее.